Парни, привет! Сегодня я хочу поднять две темы. А, первая тема, наконец-то, началась осень. Осень – это охрененная пора для того, чтобы искать отмазки, почему не знакомиться. Настроения нет, погода, отстой, хотя сегодня погодка отличная, там, дожди идут, никуда не пойду, останусь дома и фиг с ним, скоро лето, через э, 9 месяцев. Ну, решай сам, что, ты будешь под власть на эти обстоятельства или все-таки проявляешь свои мужские качества, у меня есть яйца, есть желание, я хочу и буду знакомиться с девушкой Я надеюсь, ну, ты выберешь все-таки второй вариант Вторая тема, которую я сегодня хочу начать, это работа с женскими возражениями Работа с возражениями, которые девушка, ну, во время знакомства может выдать какое-то возражение И как с этим возражением, что с ним делать для того, чтобы э, знакомство успешно переросло, е-мое В свидание, либо же, либо хотя бы банальный, банальный телефончик Итак, сразу предупреждаю, я не хотел эту тему давать бесплатно, я хотел подготовить для вас видеокурс, но ваша последняя активность на последних видео показала, что вам тема соблазнения интересная, я понял, почему нет? Давай помогу парня. Поэтому сегодня я запишу несколько для вас, несколько простых возражений, которые говорит девушка, и что можно с этими возражениями делать. И по вашей реакции на это видео я пойму, имеет ли смысл дальше бесплатно это выдавать или нет. Поэтому, если на этом видео будет 500 лайков, точнее, когда на этом видео будет 500 лайков, ну или хотя бы тысяч просмотров, я запишу в следующую часть, следующую часть по работе с возражениями. Сегодня мы начнем с элементарщины, с простых возражений, которые не требуют каких-то сложных обработок. И прямо сейчас поехали! Разрешение номер один. Девушка говорит, я спешу. То есть ты начинаешь с ней знакомиться, начинаешь с ней общаться. Она такая, я спешу, мне пора, пора, пора, пора. Простой вариант, что ты можешь здесь сделать, это сказать, пару секунд. Через пару секунд я тебя отпущу. Это первый вариант. Второй вариант, я понимаю, я сам иду в другую сторону, поэтому буквально несколько секунд, просто поговорим и, и разбежимся. Она говорит, я спешу ты даешь ограничение по времени, всего лишь несколько секунд не надо давать там, слушай, пять минут и ты пойдешь, потому что девушка может реально спешить говори пару секунд, это отлично работает я смотрел прошлые ролики, видел, как это работает а мы переходим к следующему возражению возражение номер два у меня нет настроения вот ты с ней знакомишься, подходишь, начинаешь общаться Антон, пойми, ну нет у меня в настроении сейчас знакомиться. Окей, все прекрасно понимаю, бывает такое, связано, может быть, с работой, может, еще с чем-то, не буду туда копаться. Это мне реально понравилось, я хочу тебя увидеть, и давай сделаем так, сейчас обменяемся контактами, я тебе через недельку, через день перезвоню, когда у тебя уже все будет нормально с настроением, все будет нормально в жизненной ситуации. Ну, не так сложно, но месседж такой, да? Слушай, понимаю всякое бывает, а сработали, еще что то не хочу туда лезть, но то мне понравилось, хочу тебя видеть сейчас меняемся с контактами, а я тебя позже наберу по-моему, на прошлом или позав видео такой пример, как работает возражение как работает обработка возражений был и переходим к третьему заключительному, самому простому самому простому возражению возражения давай обменяйся вконтакте То вместо того что меня с телефоном девочка предлагает тебе обменяться контактам вконтакте, В... вконтакте. <вы> бывает такое действительно что девочка предпочитает ну не предпочитает а говорят слушай давай вконтакте вместо телефона как ты понимаешь это не самый хороший вариант но я надеюсь ты понимаешь это не самый хороший вариант потому что контакты это такая штука где Икpкрат прочитал, не прочитал, ответил, не ответил. Никто никому ничем не обязан. Поэтому, естественно, лучше переводить на взятие номера. Как можно перевести тоже парочку вариантов? Вариант номер один. Слушай, я недавно удалил свою страницу ВКонтакте. Лично. Ну, я, например, недавно удалил свою вторую страницу ВКонтакте. Поэтому я спокойно говорю, что удалил свою страницу ВКонтакте. Вариант номер два. Ты говоришь, Маш, ну, не маленький, какой контакт. Созвонимся, нормально пообщаемся. Переводишь это из формата того, что ВКонтакте сидят маленькие, ну и так далее, да, есть смысл понять Элементарнейший, элементарнейший способ работы с изражениями Напомню, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, как только мы наберем 500 лайков, я запишу вам следующем изражение. И, кстати, пишите в комментариях, какие возражения вы хотели бы обработаны, какие возражения вы хотели бы услышать В следующем ролике у нас будет и у меня есть парень у меня есть муж и парочка еще других более серьезных возражений. А, часть из них вы слышали уже на прошлых роликах. Часть из них я специально не выкладывал, даже если мне приходилось их говорить. Мы эту часть тупо не вставляли, потому что... Ну, потому что не хотел я это бесплатно выдавать. Сейчас все зависит от вашей активности. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. И, кстати, если ты не был еще на нашем мастер-классе в Москве, у тебя есть возможность попасть... На ближайший мастер-класс 7 сентября, ссылка на него будет здесь. даже если ты смотришь это видео после 7 сентября, переходи по этой ссылке, дата на мастер-класс меняется, у нас а, одна страничка, на которой мы выкладываем мастер-классы, поэтому приходи, смотри, и самое главное, чтобы не пропустить, регистрируйся по этой ссылке, и все новости о новых мастер-классах будут приходить на e-mail. На это все Пользуйтесь, знакомьтесь. У весны есть один. Ой, у весны, мое у осенью, у осени есть один офигенный плюс. Да? То, что осенью, ну, в принципе как и весной. Начинают гормоны у девушек разыгрываться. И именно осенью и весной девочки, которыми ты не общался там год-два назад, знакомился год-два назад, сами звонят тебе и спрашивают, да, что делаешь, чем занимаешься. Пойдем, может быть, погуляем и так далее. Потому что гормоны, гормоны. Девочки хотят секса. Девочки хотят секса осенью особенно острым поэтому пофиг на фиговую погоду пофиг на фиговое настроение у людей меланхолия осенью случается там, плохое настроение, депрессии нахер пикап должен приносить удовольствие девушки, общение с девушками приносит удовольствие поэтому если ты делаешь все правильно, то все будет отлично классных тебе знакомств, классных соблазнений И с кем-то из вас увидимся на мастер-классе 7 сентября с кем-то из вас увидимся позже ну и закончим на этом. Парни, счастливо! Подписывайтесь на канал. Давай я расскажу тебе несколько интересных и простых приемов, как познакомиться с девушкой, если вообще не знаешь, что ей сказать. Расскажу, как найти девочку ВКонтакте, если у тебя есть номер телефона, или как провести необычное свидание. Или как, в конце концов, на первое свидание приводить девушек домой. Ведь это действительно просто. Смотри на нашем канале, переходи по ссылке, подписывайся. До встречи.